Это вертикальные модели кальянов смог У них колба из акрилового оргстекла и шахта из нержавеющей стали. Сталь IC304. Шланг присоединяется к кальяну через магнитный коннектор. Такая система сопряжения шланга и корпуса в модели Box Acid и Nanosmoke One. В модели BOX соединяется шланг при помощи обычного коннектора через силиконовый уплотнитель. Под блюдцем располагается радиатор, который заменяет примерно 13 см шахты. Ну, ее длины. В комплект кальяну NanoSmoke One Pro идет подсветка на пульте дистанционного управления. Мы можем поменять цвет или режим переливания. В остальных в кальянах подсветки нет. Кальян на насмок бокс ацит, он светится сам по себе, ему подсветка не нужна. В стандартном комплекте идет мультштук из оргстекла. Но его можно заменить на мультштук из алюминия с носиком из нержавейки. В комплекте идет компактное плоское блюдце, но его можно заменить на большое и глубокое. Кальяны моются губкой для посуды, потому что у них большое отверстие, и туда с легкостью залетает рука взрослого человека. Это касается всех трех моделей. Кальяны различаются ценой и толщиной материала корпуса. Вот, например, Nanasmock One у него толщина стенок 6 мм. У Наносмоукбокс у него толщина 3 мм, а у Ацет у него от 5 до трех миллиметров, то есть их толщина соответствует цене кальяна и у них по-разному наливается количество воды если вот у двух правых кальянов воды наливается по уровню ну достаточно немного, то у Nano Smoke One там воды примерно в полтора раза больше наливается, что способствует охлаждению гораздо более эффективному рекомендуется к заказу Клауд классический и классическая чашка, которые не идут в комплект а, к этим кальянам. А, также хочется заметить, что для любого кальяна, даже у которого нет магнитного коннектора, а, можно сделать дооснащение и а, приобрести магнитный коннектор, который будет а, функционировать так же, как у более старших моделей. Все.